Третью авиаэскадрилью Алешину Вторично требую продолжить розыск И установление связи с линкором Марат Комфлот Невозможно лететь Я сам знаю, что невозможно А кто может? Чкалов К дьяволу я с него шкуру спущу О, Это ты, старая курица? Насидишься и ты на губ твахте Со своим дружком Слушай, кто еще? Чкалов я запрещаю вам напоминать мне о нем. Слушай, кто кроме? Я и Чкалова. Точно. Вызвать Чкалова с гоппахты! Марш! Дружба это кольцо! А у кольца нет конца. Первый в совете, первый в машине. А Олег Павлович! Олег а Олег Павлович! Лечить! Точно! Мне все равно, Рада Ну? Обнаружить Марата не было никакой возможности. Очкалов? Не встречал с тех пор, как разошлись на поиски. Отдыхать. Туман. Не найдет аэродрома. Разобьется. Я едва сел. Огней совсем не видно. Прожектора! Прожектора! Прожектора! Горючее кончилось. Он утонул или врезался в корабль? Прилетит. Горючий кончится на самолюбии, прилетит. Он. Точно, он. Он. Товарищ командир, задание выполнено. Эскадра противника обнаружена, сброшен выпил на линкор Марат. Ну как вы нашли в тумане? Вы уверены, что передали именно Марату? Я товарищ командир по бортам летал, надпись читал. Прикажете опять на губтвахту. Отставить губтвахту. Разбойник. Здравствуйте. Здравствуйте. Что мы будем теперь делать здесь? А что? Летний сад погуляем. В такой А-а-а. Ничего, я привык. Ну, говорите, наконец, в чем дело? Вам известен роман, мне все равно страдательно наслаждаться. Я в воздухе всегда пою. Как только оторвется машина от земли, я пою. Мне все равно, страдательно ослажда. Как же мы тут пройдем? А что? О -о -о. Лужа. Позвольте. Ну, что вы хотели сказать мне? Ну, что же вы молчите, говорите? А мне говорили, что вы храбрый, вы трус. Я дал. Ну, я тебе... Валерия необходимо спасать во что бы то ни стало. Он заработал себе репутацию воздушного лихача. Достаточно одной шальной выходки, а она будет, обязательно будет. Я не понимаю, почему все это вы говорите мне? Да, я человек грубый, может быть, это не, не деликатно. Но у меня была мать, я понимаю, есть всякие нежности. Ну, вся его судьба под ударом, я не могу ждать, когда вы там округлите ваши чувства и станете его женой. Вы с ума сошли? Я совсем не собираюсь быть его женой. Будете, будете, вы не знаете этого разбойника. Он с Волги, и такая же у него душа. А как он летает? Как он летает? Это прирожденный талант, художник. Что за болван? Летать над Ленинградом запрещено. Ну, послушайте, ну и что же вы? Поймите, что я не могу его больше прятать по губцам. Да. А вот вы, вы лаской или, черт возьми, ну, у меня аж была мать. Только вы можете повлиять на него, как будущая жена. Ну, поймите же, что я не хочу, не хочу я быть его женой. Да не хочу я, вы понимаете, не буду я его женой. Будете? Нет. Отсюда корресно! Забудьте все, что я вам говорю! Не будете вы его женой! Я буду его женой. Как ты теперь командиру в глаза посмотришь? А что ты Ольге скажешь? Убью. Кого? Обоих. Буйвол ты эдакый! Да ты знаешь, зачем командир на мост приходил? Он за твой интерес хлопотать приходил. Брешешь. Ей-богу, я сам видел, как он цыпнет на нее. Она побледнела, задрожала. Врешь. Ладно, говорит, буду я очкалую верной жену. Врешь, Пашка, вот теперь совсем врешь. Ну, знаешь, я полвека на свете прожил не врал и врать не буду. Вродит тебе такой человек день, то новый. Я! Просто поклянься. Я! что ты ты Уйди. Есть, товарищ командир. у нас Садись. Хватит прости меня, я дурак, черти что подумал. Да, жалко мне тебя. Ну кто лучше всех стрелял? Кто? Чёртова башка, я тебя спрашиваю. Чкалов. Кто бесстрашно бился и побеждал всегда? Чкалов. Кто не боялся ни бурь, ни туманов, ни чёрта, ни дьявола? Чкалов. Кто выполнял любое задание? Чкалу. Кто получил благодарность от наркома? За искусство? Чкалу. Ведь вот твой актив. А кто ради озорства Коров самолетом гонял. Так что коровы доиться перестали. Кто? Ну что ты молчишь? Отвечать, Чкалов. Кто вверх колесами летал, несмотря на запрет? Чкалов. Кто ниже всех пилотировал, вопреки уставу? Ну, Чкалов. Кто под мостом пролетел? Кто больше всех на губ в сидел? Ну, Ваня, ну что ты как хоронишь меня? Ведь может я живой, здоровый перед тобой, Валерий Чкалов. В штабе округа подписан приказ о твоем увольнении. Я чуть ли не в ногах валялся. Полет на Марат помог. Отстоял тебя. О, ты спасибо, батя. Ну, подожди. По... Но я дал слово, что после первой же выходки я приведу приказ восполнение. Когда это было? Позавчера. Позавчера? Что значит, вчера я сам себя под мостом ты можешь прочитать приказ? Не понимаю. Не понимаю. Нет, за, за штуки мои за коров, за характер, это, гоните, пейте, признаюсь, виноват. Но ведь вы же говорили, что в тумане летать невозможно. Птицы, говорили мне, и те в тумане летать не могут. А как же я буду подкрадываться к врагу при ярком солнце, что ли? Вот я летал, я не птица, я человек. Батя, говорили же, точное управление самолетом невозможно. Да, невозможно, потому что мы летаем на истрепанных старых гробах. Ну я-то ведь новый. Я пролетел под мостом. Батя, я истребитель, боец. Значит, я должен летать так, чтобы это пригодилось мне в будущем бою. Ведь в бою я буду брить самые низкорослые травы. Ну пойми, то, что ты можешь, других губит, других заражает. Но эти все ребята интересуются, как я дерусь. Хотят выучиться, расспрашивают. Тихомолку одобряют мои неуставные действия. Где же правда-то, бать? Пусть я не военный, пусть я уйду, но где правда? Посмотри мне в глаза. Где правда, бать? Валерий, я сам многого не понимаю, не знаю. А но... я хочу знать. Что это такое? Моя нового. А может быть хуже? Может быть кому-то не хочется, чтобы наши истребители побеждали? Может быть мои враги это наши общие враги? Что С ума сошел? Заболчи, твоего умодела. Нет, моего умодела. Я заявление в партию подал, должен. Вот потому что твоя честность спутана с сумасбродством, а храбрость не нужна мухарством. Тебе отказано в приеме в партию. Бывший и старший военный летчик Чикалов, прошу сдать документы. деньги у тебя есть? Возьми. Летчика Чехалова вам командир приказывает взять деньги. Ты кому командуешь? Нету здесь военного летчика Чехалова. Больше нету. Вот. Прости ты меня Я виноват перед тобой Прости -то меня за все Я всю ночь думала И я хочу сказать вам Я уволен Значит говорить нам не о чем Уеду на Волгу Прощайте Прощайте Обещай мне на всю жизнь не вмешиваться в мои летные дела, если буду летать. Обещаю, на всю жизнь. Да что там, Баста, не буду больше летать. Поеду на Волгу, она добрая, примет меня. и земля тебя обратно не принимает. Эй, заходи! Заходи! А ты пусть ответом посвитушляешься! Пусть сейчас помирает, то завтра А хоть бы и сейчас. О! А всяком человеке дело его будет На земле его держат. Брехали на слободке, что и ты летать, как птица, можешь. Не жить мне без этого. Эй! Утонешь! Утонешь! Выплывет. Это папка, папка наш с тобой опять летает, летает, он далеко-далеко, он нас в гости зовет, тебя на самолете катать будет, Ж -ж -ж. Ж -ж. папка нас ждет с тобой, Валерий. Валерий. Здравствуйте случилось? Игорь. Подержи. Игорь. Здравствуй, Игорь. Здравствуй, Игорь. <с <farming> <с <organization> ну что, что, что, Зубки прорезались? А? Нет, еще. А это плохо, если у него все сразу пойдут. Ольга, ты знаешь, как правильно? Два снизу, два сверху, потом четыре снизу. <с悼><с悼><с悼><с悼> Валерий. Что случилось? Почему ты приехал? А? Чай, ехал. Ну, что ж ты дальше не спрашиваешь? Я же обещал тебе не вмешиваться в твои летные дела. Вчера я вёл свой небесный автобус. Ты разбил машину? И вдруг я почувствовал, что больше не могу. Что у меня руки сами ходят. Вот возьму, брошу машину в пике, в петлю и растрясу эту публику к чертовой матери. И ты тряхнула? Я доставил, посадил их нежно, как ящик с яйцами. А потом пошел и взял расчет. Можно мне вмешаться еще немножко? Немножко можно. Я понимаю, что у тебя неприятности, и теперь вот еще... Ничего, Валентин, скоро они пройдут, ты опять устроишься куда-нибудь, и заживем мы с тобой как следует. Я не знаю, как следует. Это у тебя, как у сына, режутся зубки. Мучительно, больно, потому что не по правилам, а все сразу. Зато будете вы у меня зубастой. А потом ты сам немножко виноват. Не умеешь ты с людьми ладить, быть как все. Но да если бы я был как все, я не летал бы так, как и летаю. Я всем своим мутром, всеми печенками истребить. Боец. Значит, в жизни я должен идти прямо, не сгибаясь. Если быть, так быть лучшим. А ты хочешь, чтобы... Потом, Ольга, я сколько раз тебя просил. Не вмешивайся в мои летные дела. Да! О, дома разбойник. Батя! <с Батя, здорово! Здорово, здоров. Постой, а где же борода? Сгорела. В аварии холера сгорела. О, черт возьми. Сгорела, брат. Как же мы, бать, будем без бороды а? Ну, значит, конец Бороде. Я уж привык за два года. Да ведь ты тоже, говорят, о остепенился. Молоко возишь? Нет, опоздал. Я свое и тут отвозил. Выгнали? Нет, сам ушел. Великолепно. Борис Михайлович, входи. Знакомьтесь. Чкалов, лучший из летчиков, которого отовсюду выгоняют. Мухин, конструктор машины, которого все разбиваются. Мухин. Вот познакомились. Ну, разбойники, вы нужны друг другу как воздух. Здравствуй, Ольга. Трудно. Хм. Познакомьтесь. Ну, теперь к делу. Очень хорошо, что тебя выгнали. Да я сам ушел. Допустим. Не в этом суть. Я нашел тебе дело. Твое настоящее дело. Хочешь, летчиком-испытателем? Но завод Меньжинского? Испытателем? Что? <сос Bring up> Почуял, разводишь. Помнишь наш разговор, что наши старые машинки-то не по твоему вкусу? <strikes> ну вот теперь с ним сам ищи. Примеривай, сколачивай себе новые подходящие крылья. А уж после на них полетит вся наша армия. Вся страна. Понимали? значит, я буду первым летать на скоростных. Точно. Буду выжимать из машины все до предела. До предела. Любую фигуру на любой высоте. Точно. Травы брить, вверх Тру. колесами летать. <связь> а на губтваксе кто будет сидеть? Чикаго. <связь> <связь> будешь. Будешь летать так, что крылья будут отваливаться, моторы сыпаться. И твои барабанные перепонки лопатся. И морды я об землю, черт тебя побери, тоже падать на ней первым будет, если тебе так нравится. Договорились. Договорились. Столько Но... батя, тогда уж я буду летать, как Чкалов. Ну да, конечно. Ну ты поймешь, разбойник, что летать как Чкалов. Это летать значит осторожно. По уставу на положенной высоте, чтоб комар носу не Да, понимаю. Батя. Понимаю, понимаю, как в школе. А ну, ребята, давайте двое к мотору, по одному на крыло, остальные туда. Выдвигайте. Давайте, смелее, смелее, давай. Давай, давай, ребят, давай, давай, давай. Давай, давай, правее, правее, правее на крыло, давай. На правой Давай, давай, давай, давай. Смелее, смелее. Вот так, точно. Еще заноси, еще так. Хорошо, прямо. Пошли, ребята. Вот так. Здорово. Валерий Павлович, летишь? О, Дима Костенко, здорово! Ну, Новое надежное? Да хочу оттолкнуться на парочку фигур. Ну, желаю! Пока. Кто такой? Куда? Все пропал, Валерий Павлович, Машины только что снялись с испытаний. Какую, Какую машину? Нашу? Да-да. Опасные, неманевренные, неманевренные. не маневренные, забраковали прием. Не маневренные? Ну, сапоги. А ты чего молчал? Ну пойдем. Нет, не, не пойдем. Пойдем. Я не хочу больше этой муки, я не хочу пойдем, больше... Пойдем, этих... пойдем. Близко, я... У меня жизни... Жизни захотел, да если у тебя осталось, хоть капли ее, и то должен отдать. Что ты мне разговариваешь? Валерий Павлович! Знаю, пойдем к директору. Здорово. Директор у себя? Уехал. Куда? В наркомат. Скоро будет? К концу дня. Валерий Павлович. Куда? Не могу, не могу. Знаешь? Знаю про твою чумовую. Так и прячется от позора. наркоман, говорят, уехал. Не прячусь, а секретарша путает. Так. Не могу. Эта машина, это аспид какой-то. Ты на ней сколько раз стукался. Я-то ведь знаю. Вот она у меня где сидит. На меня наплевать ты разрешение дай, тогда мы. Не можем. могу. Мне специалисты говорят, машина негодная. А я тебе говорю, машина превосходная, Конечно. боевая. Именно такой истребок и нужен Красной Армии. Ох, как морду на нем бить будем. Ты вот вспомнишь меня тогда. Ты только. Довез... Дай мне довести. Да ведь не я, дорогуша, ведь приемщики мне говорят. Я выполняю. Приемщики говорят, а совесть тебе говорит чего-нибудь или нет? Человеческая совесть, большевистская. Завод два года машину делал. Миллионы трудовые затрачены. Хорошо. Вадим, ведь ты два года не был в отпуске. Хочешь путевку в Сочи, а? Слушай, ты что, дурака валяешь или в самом деле болван? Гражданин Чкалов, позвольте вам сказать, я тебе не позволю Гражданин шить, а тот, Что тебе? У меня жена, дети, и я рискую головой. Значит, надо. А ты чем рискуешь? Местом? Ты что, старый хрен стоишь? Мотор не спускаешь? Есть, yes, мотор. Алло, алло, товарищ Серго. Эх, жаляки Хорошая машина. Хорошая? Хорош. Товарищ Соргов, Подожди, подожди. Пустяки, насморк. Насморк? Значит, жив-здоров. Кости целы? Конечно, целы. Тогда в машину. В машину, в машину за мной. Конструктор в машину. один раз разрешите мне не разрешаю ничего не разрешаю садитесь садитесь вам говорят что мне с ним дело с этим чудом пригойка позвольте мне сказать Сиди, чкало сиди отдыхай ты свое уже сказал только что на аэродроме вверх ногами так я тоже умею говорите вы товарищ конструктор Ваше мнение о своей машине. Что это? Значит, она всегда будет такие сальто-мортали выделывать. Значит, не вышло, Григорий Константинович. Не вышло? Не вышло. Не вышло. Да ты цены себе не знаешь, Григорий Константинович, это такой, такая голова и такая душа. Одной души, товарищ летчик, часто бывает мало. Голова на плечах тоже неплохая деталь. Я тебя знаю, Чкалов, черт. Тебе только дай волю, ты к нам в окна залетать начнешь. Григорий Константинович, нам нужны машины. Свирепые, как звери, а такие рождаются с риском, с кровью. Ведь нужно жизнь свою заложить, чтобы по покорилась постой, такая. Постой, постой, Валерий, ты мне зубы не заговаривай. Я с тобой говорю об этой машине. Эта машина, по-твоему, хорошая машина. Хорошая. Хорошая. Хорошая. Какая к черту она хорошая машина, если она вот. Хозяина своего не слушается. Не беспокойтесь, она будет слушаться. Вы мне только дайте разрешение. Ничего не разрешают. Да я докажу вам, Григорий Константинович. Чем? Это... Да ведь это же умница. Чем? Чем ты мне докажешь? Докажу? Что она хорошая машина. Докажу. Через месяц на параде умру, а докажу. Чикалов. А ты кто такой? Ваш ученик? Не помню. Как же? Испытательный институт, курсы, ночной полет, да разворот по душе. Егор? Ну да! Что, что на меня кричит? Простите, я не узнал. Что, что учителя своего не узнал? А вы же ученика своего не узнали? Что? Резвый. Чкалов. О! Патерь! Здорово! Здорово! Здорово! Здорово! Ну что, не ожидал? <связь> Нет, не ожидал. Командовать парадом буду я. Ух ты, как пошел. Ну, летал аккуратно. Начальство слушался, И ты мне разбойник карьеры не портил. <связь> а, а ты тоже, я смотрю, Франтов. Весело живешь? <связь> Скучно. <связь> Об армии тоскуешь. А то как же. Мать она мне, а я ей чужой. Вот и болтаюсь, как, как ворона среди голубей. Сейчас вот ученик мой мальчишка, и тот на меня цыпнул. Эх, неуютный ты, Валерий. Смотри, полки самолетов стоят. Кто вывел их в люди? Чкалов. Радуйся, гордись. Я радуюсь, горжусь. И сегодня блеснешь, машину новую покажешь. Убьюсь, но покажу. Ну, ну, ну, вот этой фигуры ты мне не показывай. Товарищ командующий прибыл по вашему приказанию. Есть. Вот, кстати, противник твой. Хм. Он будет драться со мной. Так точно, с вами, товарищ Калов? Жалко. Кого? Тебя. Ну, ну, слушайте, вы разбойники. Драться мне, как в приличном доме, по уставу. Драться корректно, деликатно. На положенной высоте, чтобы комар носу не подточил. Понятно? Поняли вы меня? Я не понял. Что? Мне не деликатность, а маневренность боевой машины показать надо. Ну-ну, опять за старое. По местам. Есть. Теперь зрители видят поединок между двумя новейшими скоростными истребителями. На самолете номер один капитан Байдуков, на самолете номер два Чкалов. Сейчас самолеты разошлись в разные стороны, чтобы потом с исходных позиций начать бой. Что? Ж Простите, получилось наоборот. Неожиданно бой начался сразу немедленно. Халов старается бегать от своего противника, но его самолет явно уступает по своей и скорости самолета номер один. Побьются! Сворачивай! Сворачивай! Сворачивай! Очнись и Видал? <св |startoftranscript|> <свен> Чкалов. Алёв? Ай, а я говорю. Чижик. Что он то воробей. Самолет номер один занял выгодное положение. А Байдуков? Нет, простите, не Байдуков, Чкалов. Чкалов опять отступает. А Байдуков преследует своего противника. Давай, давай, давай, давай, давай, Валерий Павлович, давай. Давай, давай. А? В а? жизни не помнишь, чтобы мой был а -а -а! Вот сей буйвол. <смех> Селенг твой буйвол. <смех> Самолет Шкалова пытается догнать своего противника. Но вряд ли. Вряд ли это возможно на его машине. Доказал черт. Доказал! Табак дело. Сядет в притирочку. На скоростной-то гробанется. Ну, еще парашют. Чкалов не бросит машину. Почему Чкалов не садится? палатки, с левой ногой шасси. Прикажите оставить самолет и выгрузиться на парашюте. Есть. и немедленно выброситься на парашюте. Я немедленно выброситься на парашют. Пойдем домой, парад кончился, а то народ хлынь, тогда не пройдешь. Павел Павлович. Чирки за мной делаете! Стой стой стой, стой, стой! стой! стой! Оттуда не упал, а с высоты двух метров все таки упал! Какой упрямый! Это не вам! Это мой самолет самолёту аплодируем! Хорошая машина, товарищ Сталин! Очень хорошая! А почему вы ее не оставили и не выбросились на парашюте? Так. Оставить такую машину, это ж опытная. Она стоит миллионы. И потом сами у товарища Сталина сказали, что хорошая. Ваша жизнь, жизнь летчика нам дороже любой самой замечательной машины. Моя жизнь... Жизнь. Он и слова такого не понимает, товарищ Сталин. Ему наплевать жизнь. Как так? А сколько вам лет? 31. И уже не любите жизнь? Нет, но испытателю часто приходится играть, рисковать жизнью. Играть, рисковать. Жизнь, товарищ Шкалов, это наше самое дорогое вооружение. А играть оружием не рекомендуется. Я плохо сказал но я истребитель и признаю только такого бойца бойцом, который, несмотря на верную смерть, идет и жертвует собой без сожаления. Вот. Теперь он совсем плохо сказал. Умирать тяжко, но не так трудно, товарищ Чикалов. А вот мы за таких людей, которые хотят жить. Жить как можно дольше. Бороться. Разить врага и побеждать. А вы знаете, сколько лет живет Орел? Орел? Свыше ста лет. Более сотни лет летали. Хм. И скажу вам по секрету, что я сам хочу прожить побольше лет. Вот мне уже 55 лет. А я еще так мало успел сделать. Не шучу. И вообще нехорошо, когда с жизнью шутят. Возьмите это и дайте слово, что никогда больше не будете писать таких неуклюжих писем. Обещаю, товарищ Сталин, летать долго. Летать, пока в моих руках есть сила держать штурвал, а глаза мои видят землю. Вот и отлично. А уж если рисковать, то только тогда, когда перед собой ясно видишь большую великую цель. Не так. Ли? Случилось. Сталин со мной говорил. Я понимаю, Сталин, да, да. Что же он говорил с тобой? Он говорил про меня, понимаешь? И главное, ну, я разве могу сказать так, как он сказал. Стой, он сказал, что я мало тебя люблю. Да боже мой, Валерий, ну что ты такое выдумываешь? Да, мало тебя люблю. Правда? Иди, Тишек. Он правда сказал. Оленочка спит. Спит. А Игорь. Лелька. Лелька. Как же мы жили? Это значит, уходили дни, годы. А я ничего не видел. Коверкал, мучил, терял. Лелька, одевайся. Идем в летний сад. Какой летний сад, Валерий? А, чёрт, это Москва, ну всё равно, в сад, в сад. Я всё сначала хочу пережить, понимаешь, ничего не отдам. Всё, что мы упустили, чего не успели, что потеряли. Пойдём, пойдём, чтобы всё лучше, полнее. Вот, как это было? Вот ты подошла, вот ты подошла, ну. Здрасте. Здравствуйте. Что ты тогда сказала? Сумасшедший. Сумасшедший. А я-то болвана. Нет, не буду не буду, не буду, не буду, ругаться. Слушай, Ольга, подумай, страшно. Ведь мы объясниться в любви так и не успели. Да. Не было у нас никаких слов нет, про это. Нет, Вот, давай все в порядку. Вот, вот мы идем. Идем, идем, идем, идем, идем, идем. А где же лужа? Ну ничего! Все равно! Все равно я понесу тебя! Я понесу тебя не так, как тогда, осторожно. Душевно. Но ведь дождь тогда лил замечательный дождь. Да, чертовский дождь листал. А что тогда сделал? Что ты тогда сделал? А я дура вырвался от тебя и убежала. Ольга! Ольга, что в Ром еще сделаете? О, пойдем! Цветы! Давай, цветы! Еще! Еще, еще! Еще! Еще! Еще! Еще! Держись! Пожалуйста! А это вам! Ударный поли! Четыре семнадцатый год! Паша! Немедленно сматывайся ко мне, на свадьбу! Валерий! У нас не было свадьбы, она будет сегодня. Валерий Павлович, да. какая свадьба? А? Свадьба? Я пожар сегодня в жизни обвенчался. Устала. Устала. Ну, это ну Паша, иди звони в телефону, Вася, Егору, гармонисту-гитаристу, зови всех. Будем танцевать, веселиться, петь, писать, как не уехать. Сын, давай бокалы, наливай. Ух. Ну, Но, Ольга, наконец-то. Товарищи, предлагаю... Чем мне оправдать эту жизнь? Чем его отблагодарить? чтобы Паша, сделал такое? А вот что, Валерий Павлович. Заправим мотор. Взвей свечой над самым Кремлем и шандаракни в боевой разворот. Потом, и Эмилиманы, тройную бочку, штопор. Пронесись под самым окном и крикни. Спасибо, Иосиф Миссарионович. И 250 мертвых пити по Ну и что же, я четыреста могу. Четыреста лучше. Лучше кому? Кому это нужно в жизни рисковать, когда нет перед тобой большой, великой цели? Нет, нет Паша. С вартилями кончено, отыгрались. Надо по-новому жить. По-новому. А это как по-новому? Открой его, почему? Ну, как? Гости. Погоди, погоди. Действительно, без фортелей я жидкий человек. сидишь, как потерянный. Потерял. Что потерял? ты ничего не потерял. это много, ну ребята, сегодня мой день. Утвердили мне большой перелет. Да? Точно. Ну радуйся, разбойник. Ну за меня-то радуйся. Вот буй Сколько лет я с ним возил, самарат развозил. Я радовался, когда видел, каким прямым ходом прет человек. А сегодня мой день, э? вот если бы сейчас война, собрать бы таких молодцов, как Батя, а? Егор, да бригаду таранящих, бомбардировщиков. Тараньщих, Волька, так все-таки лечу. Лечу, пока бензина хватит. На север, на полюс. Куда? На полюс. Куда зверь не забегал? Птица не залетала. Возьми меня с собой. Рад бы, Валерий, не могу. Экипаж-то уж подобран. Не могу же разогнать людей перед самым полетом. Да и потом куда нам двоим таким? Возьми. Возьми, Возьми. Мне по-новому жить. Новая дорога нужна. Мне от себя уйти нужно. характера своего боюсь. Валерий? Не могу. Ну, ладно. Да ты Пойми, как экипаж-то подбирали с песочком, чтоб без пятнышку. Аборт-механик, кто? Дима Костенко. <музыка> ну. Еду. <свист> ну? <свист> Еду. <свист> а, вот хозяин. Да нет, слушай. Ну, не, не, не, буб, не, буб, не брось. Не не Паша, Ну, за твой полет. Спасибо. Ты дай старик, дай ли получишь. Беда. Батя разбился. Только машина не виновата. Хорошо шла. Потом обледенела. Ну а ты что ж? Надо было назад. Да, Саша мой штурман мне тоже сказал. Надо назад. Я повернул. А потом солнце, вот, оттаяло. И, как подумал, всю жизнь своего полета ждал. И вот теряли. Тебя вспомнил. Ведь я тоже сокол. Нужно было твердо возвращаться. Помолчи, Тут не следствие. Я снова повернул на полюс и знал, что поздно. И лечил. Лечил. Да что же ты метался-то, батя? Уж лучше бы сразу на полюс. Да, зря я тебя не взял. Да не в этом дело. В, в характере. Хал... У алова не хватил. Нельзя на характер ногой наступать. Он отомстил, батя. Да. А парашют, батя? Я приказал Саше и пилоту выбросить. А сам? И я бы прыгнул, обязательно прыгнул. Но ведь машина не виноват, ведь это я, я сам. И я не мог. Я должен был попытаться спасти ее. Да ведь это Фу я когда-то мог, Батя. А ты сам учил нас и вдруг. Нельзя умирать побежденным, товарищиков. Нельзя же так. Надо уважать. Что уважать? Говорите, что смерть ненавижу, презираю, плюю на нее. ну уходите отсюда. Уходите, потом будете церемонию разводить. Здесь товарищи прощаются. Хорошо, я уйду. Только, пожалуйста, тише. Открой окно. Мне жалко жизнь. Жалко, что летать больше не будет. Только машина дивиденд Хорошая машина. Долетит. Долетит. Постой, мать. Постой. Мать. Ты слышишь меня? Не умереть можно так, чтобы с тобой эта жизнь не кончилась. Не тоскуй, батя. Я полечу. За тебя в твой полет. А может, я все испортил. Не разрешат тебе. Я, я добьюсь. А ты Сталина попроси. Сталин поможет. Я добьюсь. Ну, поцелуй. Егора возьми в турманом Сашу, Непременно. Он тебе нужен. смотри Смотри. Разбой. Пришельба. найти на штурмана бате. Пойдем. Вот он. Простите меня, я сейчас там плохо говорил с вами. Ради бати простите. Давайте лучше поговорим о полете. Надо да -да. лететь! Ничего. сам ты ничего. Это ведь я его на ноги поставил. Турну его в волгу плыви, говорю, выбирай хинабере. А, что ты притешь? Павел Павловича тоже почему в жизни учил. Ты? Он же мне тогда чуть-чуть рыбу не упустил. как было? Дело? Я ему сказал, Валерий Павлович, брось тебя разве для этого тебе жизнь дадина? Он послушал и вот с этого момента пошел. Эй, милчок, не оттуда он пошел. Большую рыбину глубоко надышает с Волги он пошел. Не только с Волги. Товарищ народный артистка. Заслуженная. Простите, задумали мы на Северный полюс лететь. А на это нам один человек и говорит. Зачем вам по чужой земле летать, раз у нас своей мало? И так показал нам. Вот так Москва, а так Петропавловск. На Камчатке. Хватит, летите. Полетели и прилетели. Так как наш маршрут называется? Ну, Я не вас, простите. Скажите вы? Как? Ну, сталинский. Так значит, кто его на ноги поставил? Знай не ты. Ну не ты, не ты, я больше не ты. Позвольте приложить вам на Что вы? Хочу сказать только вам по секрету. Летим в новый перелет. Куда? Что вы? Это просто сказка какая-то. Жюльберт какой-то? Никакого тут Жюли нет, а верно, с минут на минуту ждем звонка. Как смешно, Валерий. Я прочла на карте, что залив, куда вы прилетели, называется залив счастья. Правильно. А помнишь, я тебе говорила, что когда-нибудь мы заживем, как следует? Ольга, ну теперь я знаю, как следует. Пойдем, выпьем за это. Егор! Егор! Завтра на рзан переходим. Товарищи, со славным окончанием сталинского маршрута. Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Подожди, подожди! Сталинский маршрут еще не окончен. За бесконечное продолжение сталинского маршрута. За будущий перелет! Куда? Куда? Куда? Ишь, какие любопытные. <зывы> подожди, одну Валерий, подожди, Валерий, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. Алло, да. Вот он, кто, звонок. Да, да, да. Адуменович, Адуменович. Ну? Да, я, я. Ну? Да, как? Как экспедиция на Северный полюс? А мы? Как? Как не разрешили? Нам звонили. Звонили о разрешении совнаркома. Да? Да? Ошибка. Значит, нам не доверили, Паша? Нам не ты погоди, Валерий Павлович, погоди, погоди, погоди. Да мы все вверх дном перевернем. Да мы до солнаркома дойдем. Говори, кто запретил, кто? Сталин. Ну, а ж ты шумишь? И, может, это правильно? Ты подумай сам, кто ты теперь? Ведь герой всего Советского Союза, твои портреты на улицах вешали. Ты для народа праздничный человек. Да нам теперь зря вздохнуть не дадут, не то что головой рисковать. Нет, теперь нам не разрешит. Подожди, послушай, Паша, вот меня в партию приняли. Значит, во сколько раз я лучше жить и работать должен. Должен. А если нет у меня этого перелета, ну? что я буду делать? Ну, всякой партийная работа будет. Летать! Вот моя партийная работа. Погоди, Валерий Ац, погоди, погоди. Ну. Ну скажи ты по-совести, что тебе не хватает? Квартиру тебе новый дали, слава у нас какая, звание, ордена. Да есть, все есть. Только дай мне в этот перелез, святая. Ну, знаешь, Валерий Павлович, теперь я тебе правду скажу. Голова у тебя закружилась. Куда ты вздумал лететь? Ведь это не мое дело? И все это знают и молчат, и я старый дурак. Тоже молчу. И только Иосиф Виссарионович один тебе правду сказать не побоялся. Вы сами указали мне этот путь. Почему же теперь вы хотите отнять его у меня? Больше ста лет летать, сказали мы. А жизнь коротка. А жизни жизни еще короче. Вот никак я не предполагал. Оказывается, я виноват, что Чкалу на месте не сидится. Что Чкалову захотелось в Америку полететь. И потом, разве жизнь измеряется годами? Ведь можно совершить один такой перелет, который останется жить в веках. Он один будет стоить трехсот лет жизни. И потому что ваш перелет, именно такой перелет, мы хотим иметь твердую уверенность в его успехе. Есть ли у вас такая уверенность? Готовы к перелету, товарищ Сталин. Мы все продумали. Все предусмотрели. Товарищ Сталин, поверьте мне, как летчику, что здесь нет слепого риска. Я, конечно, в вопросах авиации не такой специалист, как вы, товарищ Чкалов. Но я также не привык говорить на слово. Вот видите, из-за вас нам пришлось потревожить. Очень многих товарищей. Правда, каждый из них в своей области подтверждает, что ваш проект очень хорошо продуман. И теоретически выполнен. Теоретически. По той простой причине, что история еще не знает такого перелета. Вся наша страна, товарищ Сталин, идет такой дорогой, которого не знала истории. Мы привыкли не бояться этого. Ну зачем бояться? А учитывать надо. Потому что даже такие технически передовые страны, как Америка, не отваживаются на такой перелет. Товарищ Сталин, у нас есть самолет, который является лучшим из всех существующих для дальнего перелета. Зачем нам оглядываться на Америку? Нет, товарищ Чкалов. Надо все-таки оглядываться. И когда вы прилетите в Америку, хорошенько оглянитесь. Когда хочешь обогнать. Обязательно доверяется. Мало мы знаем о погоде, которая ждет нас в Арктике. Мало метеорологических станций. Товарищ Сталин, у нас их больше, чем на всем остальном полушарии. А теперь, когда мы так глубоко врезались в Арктику... И это облегчит перелет через полюс? Еще бы, товарищ Сталин. Значит, мы не так плохо поступили, что сразу вам не дали лететь, а сначала поставили туда экспедицию. Да, товарищ Сталин. Мы не поняли тогда. Так вот, товарищ Чеховов, вы работаете летчиком-испытателем, и вам доверяют драгоценные машины. А ведь это тоже испытательный полет. Весь мир будет следить за вашим самолетом. На что, здесь способны большевики со своими пятилетками? Это я понимаю, товарищ Сталин. Да. И вот люди из завода, которые создали вашу машину и подготовили ее к полету вся наша техника авиация, наука жизнь и работа вот этих людей за этими бесчисленными огнями и не только они а кровь пролитая в долгой борьбе годы страданий и труда всего нашего народа сделали возможным этот перелет. Вот что должны мы вам доверить, товарищ Чикалов, пронести перед всем миром в этом перелете. Да. К такому перелету мы не готовы. А вот теперь, когда вы понимаете это, я уверен, вы готовы к нему. Эх, Пусть будет по-вашему, товарищ Калов. Ни запада, ни восток, всюду юг. Полюс скоро. Полюс проехали следующий, Канада. Как? Что же вы не разбудили черти? График. Да ну у тебя с графиком. Что -то, что -то чего палит? Полюс как попал. Ну ладно, довольно забаскарить. Саша, пиши радиограмму. Всем, всем, всем. Вот он, полюс, пуб земли. Нет, пиши лучше. Неприступная точка, который которой страстно стремились Саммонсон, Седов, Пири и другие. О, бесконечное белое пространство. Сколько страданий и лишений дарил ты человечеству. Но нашлись такие, которые. Это я которые сумели поставить ногу на твою непокорную выю. Нет, лучше напиши шею. И так полностью неприступность все остался позади. Точка. Ну, что получилось? Москва, Кремль, полюс позади, все в порядке подписи. Фу! Здорово! Поэты, Саша, не профессор. Постой, поставь, погоди. Погода табак, всюду туман, циклоны бродят, а в Канаде обещают грозовой фронт. Че? циклоны бродят, грозовой фронт, слава у тебя, Саша, все красивые, а дело вот, дело зрядь. Нельзя же входить, опять расход бензина. Эх ты, поэт-поэт. Валерий, иди сюда, начинается. Обледенение. Давай давление на антиобледенитель. Пойдем вверх. Будем бороться высотой. На, возьми маску. Не надо. Кислород экономить. Льда, миллиметров десять. Полный газ. Выдавай вверх, а то машина тогда развалится. Так долго идти вы не выдержите. Кислорода не хватит. Задохнетесь? Выше, выше, выше. Подыши Одень маску Да ведь подогреш Приказываю дышать сбить себе башку, и не было страшно. Чувствовал силу, а сейчас силы его. Надо правильно рассчитать свои силы. И сил станет двое больше. Да. Та-та-та-та-та. Зовут. Зовут. Саша, принимай. Зовут. Чкалову Вся страна следит за вашим перелетом. Ваша победа будет победой советской страны. Желаем вам успеха. Как самочувствие экипажа, крепко жмем ваши руки. Сталин молод. Ворошилов, Штанов. Передавай Спасибо Самочувствие прекрасное Все в порядке Саша Саша Москва опять Москва. Америка. Аэродром Сан-Франциско-Сетли и другие. С вечера собрались толпы народа. Ждут. Аэродром запрашивает, какой музыкой встречать победителей. Победителей хорошей. Русской. Валерий, Валерий, экономить кислород. Чего? из горы. Я между гор поведу самолет. Врежемся. Да не прежемся. Но врежемся. Полюс уже пройден. Нет. Надо найти другой выход. Дальше, режемся в город. А что тут решать? Между гор идем. Нет, Егор, нет. Нет. Решение будет следующее. Послушай, Саша, голов не разбивать. А повернуть вправо на 90 градусов, обойти горы, держать курс на океан и прилететь всем. Живыми. Саша, рассчитай. Какой бы с тебя профессор вышел? Да, вот не вышел. Мы так потеряем тысячи километров. А ты, ее хочешь, чтобы мы потеряли все девять тысяч и наши головы в придачах. Ты забыл, что мы несем на крыльях нашего самолета? Нет, не забыл. <с> Ну-ка иди отдохни. Иди отдохни, я поведу. You to say something. Спасибо, спасибо, спасибо. Они просят сказать несколько слов о нас, американским гражданам. -а -а. Что это такое? Что они? Успокойся. В Америке свист это высшая форма проявления восторга. Ой, не нравится мне эта форма. Дипломатически необходимо сказать что-нибудь, понимаешь? Ну, дипломатически. Что там дипломатически? На вот этого самолета, через холод, разделяющий нас, мы пронесли привет от многомиллионного нашего народа, великому американскому народу. сумма сколько? 170 миллионов. Ой! Доллар, рубль, рублей, рублей? Нет ни рублей, человек. 170 миллионов человек работает на меня, так же как я на них. Понятно? народ, возглавляющий человечество на его пути ко всемирному коммунизму, желает одного и того же, то это желание непременно будет осуществлено. Велик и могуч русский народ, народ, Разина и Ломоносова, Пушкина, и Ленина, Горького и Старина. Идем машину, казанем вокруг шарика земного, а потом.. Что потом? Куда потом? Паша, живем с тобой ты пятый, я четвертый, десяток. А еще так мало сделали. Всю Азию облетели. Европу прочесали. Самую Америку маханули. Теперь весь земной шар облетим. Куда же дальше? Куда? Хм. Куда мысль человеческая? Туда и мы с тобой, Фалпальчи. Неугомонный человек.